Казань по праву считают одним из самых студенческих городов. 13 марта в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялся 8-й конгресс студентов Республики Татарстан. Мероприятие посетил президент Республики Рустам Миниханов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также другие почетные гости, которые занимаются поддержкой студенческого движения. Также хочется сказать, что последний студенческий конгресс собирался в 2012 году. Подробнее о таком значимом студенческом событии мы расскажем в нашем следующем выпуске. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универ -Ньюс.